Сила возвратила сказочно, Бушующая Буша. красками центральная аллея. Тебя и провожал глазами, благоуханием цветов благодарила водолея изыскание становясь, как вино становится с годами, слева от тебя располагался хлеб, заброшенная на ковальню, дубы и клены. Прямоугольный водоем, около ресторана плев замаскирует. На фоне дрейф вечно зеленых Пойду направо к спальным корпусам Ракушняком уложенное здание Из них в июле раздавался шум мигам Бабьим летом царило сентиментальное молчание Хроника того, что около десятка лет назад происходило Запечатлилась на бумагу Обратно к этому месту лирическая сила возвратила Несмотря на зимний холод и влагу Я на свидание к тебе пришел санаторий Сквозь суетливые года глазами близорукими запечатлял участников былых историй неповторимых как тогда сегодня в первый раз с тобою любовался ты сказочно красив монументальный корпус премьи лучами солнца невозмутимо согревался около тебя вращался я словно глобус перпендикулярный к потолку колонны, голову подняв древняя лепнина мрамором белым лестницы умощенные здесь свежо Гадочно, пустына, пейзаж морской, за проволокой забора прост. Однако в галерее картины не хватает. Когда-то вдоль и поперек изведывал сгоревший мост. А дух ретроспективы витает. В подобие парка развлечений по мосту бродили одинокие, влюбленные порой. Трепетая опасений, смотря на стены ржавые, помеченные варварской рукой. В советскую эпоху работал лифт, застеклена была и лестница, и шахта. Я наблюдал разруху, вдыхая аромат олив Бесстрашно Вадиму манила высота без Милости Господней сохранен от смерти Сила притяжения и любопытства скрывали Расстояние до тверды пейзажами чудесными остроту чувств. на балку, что удерживала мост Собрался ловко, прошел по ней до самого конца Случаи летальные происходили с теми, кто надевал страховку Только милость Бога страховкой стала для меня глупца.